А вот здесь Трубная, между Трубной и Средненькой, наши переулки. Вот там мы отсюда выходили с Трубной, переходили вот так площадь. Вот здесь вот, вот в этом месте площади, при советской власти, вырыли два огромных люка, которые были заасфальтированы сверху. И в закрытом стане были просто обычные асфальтовые мостовой. Это прямо над течением неглинки, которая вот здесь делает такой изгиб. И вот так. Вот вот вот. Да, она течет вот так, так, так вот здесь делает изгиб и э, втекает в ну под неглинную улицу. И она исчезнет что -то. Да, конечно. В трубе. Да, и бывает время от времени наводнения. Вот, я сам присутствовал при одном из самых больших наводнений на Неглинке. Я приехал к ресторану «Узбекистан» на 31-м. Здесь. Вот здесь, да, вот, вот здесь. Ну вот, в вот этого вот, дома да, идти да. вот сюда. Вот. Хорошее место. Да, хорошее место. И в то время было. И в советское время это было очень хорошее место. Тем более, если ты там имел имеешь знакомых. А у меня таковая там имелась. Вот. И мы приехали на 31-м троллейбусе, который там делал круг, вокруг Нигдинного бульвара. И вот когда мы спускались здесь по, вдоль Петровского бульвара, начался ливень, жуткий совершенно. И когда мы приехали, выключился двигатель троллейбуса, Троллейбус полон водой, мы сидели на спинках сидений, и тем не менее у нас ноги по колено были в воде. Забиваются сточные колодцы ливневой э, канализации, и неглинка забивается вся, полная идет, ну, вода на, пол, на, полностью трубы. набивает, да, трубы. этот самый подводный э, трубу эту. И... Но в силу этого она уже не принимает воду. Когда Сталина хоронили, народ вот так двигался. Вот. И эти люки забыли закрыть. В них сбрасывали снег. Ну, снег привозили на замославах, которые сгребали по Москве. <связывали> и сбрасывали. И обычно они в это время, когда начинали сваливать туда снег, они, они есть сейчас, эти люки. Они б... были всегда открыты. Но на случай-то скопления народа на Трудной площади их надо было закрыть. Но ведь не закрыли. А вот самый страшный, да, самый страшный вопой. А я учился. Вот сюда идет Рождественский бульвар. Я жил с этой стороны бульвара, а учился с той. В школу мы ходили по Срединке через Сретенские ворота. Небольшой проходили там два дома, нужно было пройти до Сретенского монастыря. А Сретинский монастырь уже на Лубянке, то есть тогда улица Дзержинского. Надо было повернуть, пройти через монастырь, и там стояла 231 школа, в которой я и учился. В день 6 числа, 5 объявили, что... Иосиф Иссарионович скончался, а 6 мы, как обычно, пошли в школу. Было холодно, минус 10 в этот день. Мороз так высушил улицы. Мы пришли в школу, там нас поставили в почетный караул, который постоянно меняли около бюста. Иосифа Сарионовича. Занятий не было, все сидели в актовом зале, слушали траурную музыку. Ну и, видимо, директор не понимал, что делать-то. И где-то через, наверное, часа полтора, после того, как мы пришли, нас отпустили домой. Это было около десяти, наверное, уже. Это было позже, потому что я учился второй смену. А дальше события разворачиваются так. Мы вышли, и мы всегда не шли по этой самой. И директор нам сказал, ребята, не выходите на улицу Дзержинского и не выходите на рейтингу. Там идут люди, которые идут прощаться со Сталином. Вот. Те, кто не может... Кто живет так что им надо перейти улицу оставайтесь в школе а те кто живет так что можно уйти домой не выходя на эти улицы те идите домой мы всегда ходили домой через бульвар там был была каменная стена в школу через эту стену было трудно перерезать а слезать с нее со школьного двора было довольно легко Потом мы заходили в подворотню, выходили на печатников в переулок через проходной двор свой родной У Нас было четыре мальчика, живших по соседству. Мы все друг друга прекрасно знали, были одной компании и все такое. И когда мы уже слезли со стены и стали переходить проезжую часть бульвара, вот с этой стороны. Хотя бы. Директор не советовал этого делать. Нет, он сказал, что те, кто могут, не выходя на эти улицы, а мы могли, мы пересекали пустой, бульвар был абсолютно пустой. И в это время я и, по-моему, еще Ваня, мы увидели, как толпа ринулась через, она снесла заграждение и ринулась по бульвару. Откуда? откуда? Сверху, сверху, с струб, сверху Струбных ворот. да. Она пошла а сверху. А ее держали здесь? Ее не не держали, да. Там были грузовики поставлены, но там были легкие грузовики, и толпа их снесла. Вот с она вряд ли бы снесла. А наши грузовики, эти самые ЗИ, ЗИ, Пол, ЗИСы, полуторку. ЗИСы, ЗИС-5, да, полуторку. Потому что армию в Москве я никогда не видел, чтобы возили на ЗИСах. Но армия стояла вот здесь. Вот. Вот это, вот это вот было перегорожено армией. Стояли 10 дубекеры, которых толпа так и не смогла развернуть. Она пыталась прорваться туда, но она это не смогла сделать. Вот здесь сплошником стояли 10 дубекеры, тяжелые американские грузовики, которые. Они, они перегораживали Петровский бульвар. Да. Вот так вот да, да, да, да, да. И выйти на Петровский бульвар толпа не могла. Ну, может быть, это, конечно, бы смягчило ситуацию, но там был пустой еще э, страстной. Но люди, которые командовали оцеплениями, конечно, не имели никаких полномочий. Они помогали людям, спасали, их, как рассказывали очевидцы. Но вот в этот момент, когда мы оказались, мы перелезали в это время ограду бульвара. И, и толпа, и толпа пошла в нашу сторону, и мы поняли, что мы сейчас нас убьют. Мы просто под ногами, окажись. Адекватно а, Абсолютно. Вот. Не, не любопытно. А, нет, абсолютно. Был вот, абсолютно был безумный страх всех четырех, который нас связал как вот единую какую-то какой-то организм на восьми ногах. Мы кинулись к обычной подворотне видели, увидели, что ворота закрыты. Сейчас я прочитал, что было распоряжение совета закрыть все ворота в центре. А перебежать под ворота не могли? Мы перебежали его и уткнулись в закрытые ворота. И почувствуешь, что называется дыхание толпы. Мы перебежали, бульвар, но ворота, в которые мы обычно входили, железные ворота оказались закрытыми. И не перелезли? Нет, они сплошные были. Они просто были сплошные. Ну, сплошные железные ворота. И вот тут я могу вам сказать, не преувеличивай мне сколько своих заслуг, я спас себя и остальных. Потому что мы, когда мы утнулись в эти ворота, мы все четверо растерялись. Безумно понимали, что нас сейчас размажут. Еще пять минут и толпа. Все, да, да, да, уже, мы, я говорю, мы почувствовали, как бы дыхать. Она шла с таким гулом. И мы вот сейчас под ногами просто, ну, пацаны, господи, 10 лет. И я сказал, пацаны, за мной. И мы стали спускаться. Я вспомнил, что там в одном из домов ворота закрывают на цепь, и всегда есть зазор. Мы добежали до этого места есть, и поняли, что... Секунду, ниже мы спускаем... Нет, нет, нет, нет, мы пойдем по бульвару, вот, вот в, здесь в, бульвар, в, в, вот нет, здесь нет, мы идем, да, мы идем вот уже с правой стороны бульвара, угу. Эта жуткая толпа своем нас догоняет. Мы прибегаем к этому месту, щель есть, но мы не пролезаем. И вот здесь, наверное, действительно я, так сказать, оказался всеобщим спасителем. Я заорал, снимайте одежду. И без пальто мы пролезли. Мы даже пальто свои успели затянуть под, под ворота. Но ну, вообще мысли явиться домой без пальто, конечно, над всем вдохновляло. Ну, при тогдашней фантастической бедности и отсутствии вообще каких-либо товаров, понимаете, явиться без пальто. Вот. Но мы бросили пальто прямо перед это самое и затянули их. И в это время раздался вот этот звук до сих пор в ушах. Раздался такой мягкий и в то же время тяжелый удар об эти ворота и мы увидели как люди опускаются там падают ну их просто ударила о ворота толпа с такой силой что они все они уже не могли стоять в ногах они стали опускаться и по ним шли и все толпа шла притык к стенам она обдиралась о стенах. А там же полуподвальные этажи, там вот эти вот. И кирпичом еще сделана загородка от воды, да. И вот туда это все, ломая ноги, все. И вдруг прошло несколько минут, ну минуты там, три, наверное, две, я не знаю сколько. И раздался дикий вопль чудовищной струбной площади. Вот толпа ударила в толпу. Вот отсюда она ударила, да. И это очевидцы это... мне говорили, что, -то что в этот, это толпа, в этот, что это значит? ну вот эта верхняя толпа, а здесь то уже была толпа, а -а -а, то которая она шла она туда к цветному бульвару. Ну конечно, а -а -а. С садового кольца. Здесь уже стояла плотнейшая толпа, которая не могла втянуться в неглинку. И в это время сверху многотысячная толпа, разогнавшись, ударила в эту толпу. И вот люди с нашего двора, которые были там, они сказали, что в этот момент людей так сжало, что они стали падать в эти открытые люки. Я потом был футбольным болельщиком. Я слышал, как кричат в лужниках 103-107 тысяч, когда там проходы все были забиты. Вот, 107 тысяч могли бы вот вместе с проходами вместить лужники, но 105 тысяч. Я слышал, как орут. это. Там был такой вопль отчаяния вот струбный, который пришел. И потом этот крик не умолкал, потому что люди, видимо, все время, они уже, видимо, не понимали того, что они кричат. У нашего соседа по двору там пропала дочь. Он пошел ее искать. И он нашел ее оторванную руку. Представляете, какой силы была вот это вот, чтобы руку человеку оторвать? девочка он так и не нашел ну она была девочка как студентка вот. он нашел он принес он совершенно обезумел он принес эту руку у нее не могли ее милиции отобрать он узнал по пальту ну а потом узнал руку там было колечко какое-то и там дарили и так далее вот. и вот так он похоронил эту руку а дочь свою он так и не нашел То есть теперь основная трагедия. Именно на том, да, да, да, да, да, да, да. Трудная, не длинная. три минуты и все. Все. Минута, ба, минута, минута. Я говорю, мы вот только оказались здесь, и в это время эти ворота так вот, все это цепь это лязгнула. и такой тяжелый, мягкий удар, такой страшный. И было понятно, что это что-то там Люди уже падают. Верну, мы видели, верну, как верну, люди опускают. Пер, Перевесить на стену, залезть на стену снова уже невозможно было. Нет. То есть мы, не знаю, минут, наверное. Ну, опять-таки, тут время все условное, конечно. Но минут, наверное, ну, условно говоря, десять. Мы не могли двинуться с этого места. У нас у всех были ноги. Толпа ревел вот за этими воротами. Мы понимаем, что сейчас, черт знает, это ципр. Цепь... И мы опять окажемся перед этой толпой, что надо идти домой, а сил нет. Мы стоим, глядим друг на друга, каким-то потусторонним взглядом мы понимаем, что еще вот минута и все. И нас бы всех четверых не было бы, это точно абсолютно.